Ну привет, девочка моя, прожили мы в Я это вам в Дал мне ты все дела. Дал мне И похорощалась, невозможно нас не давать, Ты любую душу мою гре. Только и не мог повторять, ну почти беда. Вот и все почти беда. Ломай Суки, Дамочка моя, дочка Так скучал вдали я за тобою Дайте джазу для так Дамазните да, землю, мы в покое Ну почти беда Ламает вода Вот и все дела. все дела.